супер соник и мы сегодня играем с вами друга в майнкрафт и да ребят это он создал сервер и при этом мы построили вот такой вот домик да я знаю что ты ворон прости ворон у нас есть так для начала посмотрим как выглядит наш дом вот так выглядит наш дом так стоп а чё здесь делает вот этот вот убихстак? А? Ты ничего не замечаешь? <св> да я знаю. <св> Немного уютненько, да. Здесь у нас э специальная такая вот э санитарная помощь. <св> налево и в эту дверь. Здесь моя комната находится. А чё здесь делает котелок? <св> Так, тут ничего нет. Так, что делают у меня здесь розовые кровати? Ворон, а ну иди сюда! <плес> так, здесь комната Вогана. Так, давайте посмотрим, что здесь наверху у нас есть. Допустим, вот здесь мы не знаем, что здесь делалось на втором этаже напишите в комментариях что нам сделать во втором на втором этаже и мы обязательно примем кстати тот отзыв который будет крутым будет в следующем видео ну что ж, ребят а сейчас мы вам покажем дом где мы раньше жили да ворон мы сейчас тебя покормим так а вот здесь моя кровать была это наш раньше такой домик был. Вот вроде бы здесь мы строились. Вот как вот я вроде бы заспалнился на этом дереве. Да, на этом дереве. Кстати, ребята, у меня скин Михаила Крошенёва. Воррен спрашивает, чтобы мы свезли его. А давайте, ведь он нам все равно не нужен. Копаем, копаем, все, Дом вынесен. И да, ребят, да, ай, все, я возвращаю. Ай! Да ты, блин, тихо. А! -а, -а ай! Все, тихо! Хоро драться уже. Что зачем? А драки нет. Да, как? Я знаю, что как. И да, кстати, таргбузы любишь? А вон, ворон, иди сюда. Таргбузы любишь? Надежда, Семки, Так, давайте посмотрим, что у нас здесь а, Тут а, пещера, где я нашел очень хорошую мычку. Она была очень большая, что мы... мы даже не смогли найти выход Так, а, вот здесь вроде бы Блин, мне даже страшно прыгать сюда. Ладно, будем покугать. <свот> блин, больно. Еще раз давай... ай Блин, ничего страшного. Так, заспавнились мы снова. Ты что делаешь, блин? Ты что делаешь? Ты что делаешь? Набсолютальная помощь, блин! пещеру рассмотрим позже ворон ворон ворон у меня для тебя есть это подарочек мах землю будешь сжигать ну раз будешь значит будешь